Здравствуйте, наша компания может помочь вам зарегистрировать ИП под ключ удаленно без выезда в налоговую инспекцию и посещению налоговой инспекции по месту прописки. Это делается через ИЦП. Мы сами, наша компания аккредитована и уполномочена выпускать ИЦП. Мы выпускаем вам электронную цифровую подпись и при вас подаем документы налоговой налоговую инспекцию в электронном виде. Через пять дней получаем результат. Документы приходят заявителю на электронную почту, и они сами заверены ИЦП налоговым органам. То есть они абсолютно как бы легальны, и можно с ними открыть расчетный счет и вообще работать. Это уже давно такая практика применяется, просто ну, там, не все знают. Значит, мы помогаем открыть расчетный счет, получить печать, консультируем по налогам, выбираем налоговый режим, помогаем выбрать там, упрощенный, упрощенный режим или остаться на общем режиме, консультируем, нужен ли вам патент по ИП, выгоден ли он вам, можем посчитать вот примерные цифры, которые будут. И после регистрации можем еще ввести бухгалтерский отчет вашего ИП, оформлять сотрудников, если они будут, ну и сдавать отчетность. Поэтому, если вы хотите зарегистрировать ИП быстро, без каких-либо там самостоятельных действий, и вам нужно именно юристы и бухгалтеры, которые давно уже этим занимаются, то мы можем вам помочь. Обращайтесь.